Всем привет! Мы едем в мастерскую БМВ, потому что нам оттуда позвонили и сказали, что у Mercedes отвалилась жопа. Что? Какая Мазда? Мазда RX-7? Саша нас позвал посмотреть, готова ли, точнее, то что готова, машина готова, по его словам, но он просил посмотреть, все ли нас устраивает, все, как мы договаривались, по там, зазорам там, и так далее, все ли сделано красиво, и если все в порядке, и мы видим, что... Все сделано нормально и ну, даже не нормально, а хорошо. В случае с Сашей бывает только хорошо. <laughs> не бывает неплохо, плохо, не нормально. Бывает всегда хорошо. В общем, сейчас увидимся в этом сами. Видите вот эти вот белые вставочки? Вот это, вот это. Вот это, это все разрезался готовый уже обвес, резали, расширяли, чтобы создать ровную вот эту часть. Здесь немного изменяли, также там добавляли и изменяли направление пластика, чтобы прилегло все ровненько. В общем, много тут работы по этим делам сделано. Саша, вперед! Саша, привет! Тебя с праздничками тебя, всевозможными. Да. Здесь вот такая же история. Очень много всего было разрезано. Вот видны все эти следы. И сюда э, добавлялось, часть расширялась либо изменялся там угол, потому что тут, например, пузырь был, либо наоборот сваден. В общем, позже подробней покажем расскажем еще вот еще тоже дополнительно вот, изменение. по крылу крыло вот здесь резалось здесь да. порог. Порог. а порог по этому самому не совпадал вот разрезали ага. потому что совместились вот этих плоскостей не было а, не, не совмещались две эти штуки да. одинаково Поэтому 5. подрезали, изменили пластик. Не стали наваливать да, килограмм килограмм, килограмм сюда волокна. В общем, подробный осмотр продолжим. Сначала вы поняли смысл и что нам нужно посмотреть. Все ли зазоры, все ли совпадает. Сейчас все проверим. И, надеюсь, сегодня заберем машину. Ну что, какие наши новости? Сидят вот эти вот тачки все, все по-прежнему, все по-прежнему, ничего интересного. Что? Какая Мазда? Мазда RX-7? Да. А, да, у нас Мазда RX-7 оказалась в гараже, вот она стоит. И почему она здесь оказалась, сейчас расскажет нам Леха. Расскажу, расскажу. В общем... Мазду это мы делали очень давно. Вот это Мазда. Это Мазда. Это Мазда Максима, нашего приятеля, который сто лет назад ее начал тюнить. Примерно одно время с тем же, когда вот он начал делать Мазду. Эту Мазду мы делали еще в Рейс Корсон, или Леха ее знает, сам своими руками, небось, вот этот уфук Нет, это делал. Максим делал сам. А, это делал Максим сам, <связано> <связано> <связано> <связано> Вот, и, в общем, заехала она на тюнинг-проект, на очень большой тюнинг-проект. У нас там уже сейчас больше 50 пунктов, что надо с ней делать. Также у нее будет полный перекрас и очень много всего интересного, что именно надо ее довести до выставочного состояния, если в двух словах, то есть все, весь салон в порядок привести, стандартные обшивки поставить в каких-то местах, то есть это все поменяли стандартное уже из гаража при, притащил от своей любимой машины остатки, а, крыло переваривали, потому что тут прошлый, прошлый раз Заварили зачем-то эту штуку, бензобак, установили вот эту штуку сюда. Кто-то делал, не мы делали, кто-то делал. В вот итоге пришлось крыло из-за этого поменять. А музыка удалена будет вся, которая была. Будет новый мозг стоять. По подвеске все перетряхнуто будет. В общем, хороший человеческий вид будет приведена машина. Не, не, не в корче, не корчестрой будет, а... Прошлый карчестрой будет удаляться, скажем, краситься под капотка, там фары возвращаем стандартные, в... стандартные фары возвращаем на место, чтобы они были, потому что с этим обвесом, с бани они хорошо пойдут как раз, это И специально для этого мы вызвали нашего механика Евгения Дынека, который почему-то занимается жигой. У нас проблема. Почему он занимается жигой? И за, что, что за проблема? За проблема. Гонка. А что за проблема? Он штуцер пламился. Я знал. Я поэтому говорил залить его. А я заливал. Ну надо было с ним быть нежным. Ну ладно. Он делать. Он не может быть алюминиевым. Ну он какой такой непонятный. Он стальной. Он стальной просто отвернулся. Но из него ничего не вытекло? Нет. Ну, короче, как вы поняли, у нас э, все то же самое. BMW ждет, когда мы подвезем ее в Westgate гараж, где она будет перед сезоном летним подготавливаться полностью, протрихаться машина. Мы в это время занимаемся Mazda из Сушкивича, да, Максима. А также вот этот вот оковалок на пару с Байвиллом окучиваем и катаем. Ну и снегоходы, квадроциклы и вся эта тема также с нами. Вот такие вот дела. Так, по переднему бамперу что было? По переднему бамперу сделано? Значит, э, здесь добавляли, и совместимость была с капотом. Здесь добавили порядка 5 мм. Ну, вот это вот. Да. С той стороны сняли. Добавили здесь, чтобы было равное расстояние. А, здесь наоборот отрезали, да, потому, потому что не попадать. А, и пришлось потому, сюда что добавлять. По крыльям, Я Сокрыли, бампер совпадал совершенно четко. Uh -huh. и сдвигать что-то, вот, и, и крыло сдвигать. Ну, а, попустим. ну поскольку крылья это настоящие оригинальные крылья, которые ровные, соответственно, можно было от них отталкиваться. Соответственно, и под крылья уже подгонили весь остальной обвес и все. Пластик, разрезы, я, я понял. Ну и вот здесь вот плоскость. Сделали в одну плоскость, плюс вертикальная стеночка. Вот. Остается поправить вот эти радиусочки Здесь разрезали, наклонили ее. Здесь вот подкорректировать. Дальше я думаю, что ну, вот этот зазор, его пластиком не надо уменьшать. Его проще шпаковки это сделать. Тем более здесь небольшое количество шпаков. Давай, я думаю. Нет, нет, нет, вот. Вот. Вот только вот это вот так. Ага. Вот, от, от, отожми и все. Давай в середину просто отпускай. Итак. В общем, спойлер упирался, ложился на стекло. Мы сейчас пытаемся понять, на какое, в каком месте, точнее, и насколько нам нужно приподнять спойлер, чтобы это все закрывалось. А давай хлопай посильнее. Вроде, вроде не касается спойлер больше нигде. Видишь, Сейчас я продолжу еще. Такой, что... Да, да, по фарам, здесь по фарам немного бьет. Вот надо просветить, посмотреть, потому что возможно все-таки, смотри, вот э... тут он бьет здорово, вот возможно только в этой части нужно убрать. Да, центральный фонарь вообще очень хорошо ложится. А и вот, вот смотри, с боковыми чуть -чуть... Смотрите, отсюда, да, отсюда да, да, ложится. Да. Вот как раз вот этот ширпнет и отсюда здесь как раз. И будет ровный зазор. Да, а а а с той стороны так же, то в общем, да, но... Ну... Да, похожая история. с фонарями. машина вроде одна, а получается, что они все разные. В общем, обвес это копия Rocket Bunny где-то сделанная, фары это копия IPF, IPF тоже где-то сделанная. Она В итоге это вот такими зазорами голову, все голову, попадает. Головой. И угол вот. другой по фаре тут. Поэтому можно с одной стороны ну, я бы не трогал. Вот, вот это вот тут можно подпилить, конечно, а вот это вот наформовать. С одной стороны. С другой стороны можно привязаться вот к этой части. Здесь распилить, подвинуть и соединить. Но я еще пока так подробно не думал о том, чтобы именно здесь разрезать. Ну и здесь она по этим плоскостям, она тоже более-менее совпадает. Ну, видишь, у нее здесь зазор получается равномерный. очень. Ага. Если пильнуть, ты предлагаешь вот разрезать и удлинить ее, подвинуть Да, наверх. вот так вот. Соединить, потом заформовать. каким-то вот Почти вот. готовые фары приходится пилить, заодно врезать. И стоимость в итоге получится всех этих работ по установке фар дороже, чем сами фары были изначально. Что тут изначально было? Зачем резали, пилили? Скажи, пожалуйста. Вот в этой части два, две плоскости есть, которые должны совмещаться вот так вот. Они были вот так вот. Соответственно, сжав их, здесь надуваются пузырь. А, внутренние фланцы, не подходили, ну, которые они плоскости... Не ложились, они не ложились друг а, на друга. Все. Они вот так вот были, расскажи. Ага. И даже если их соединить, то здесь вообще вот так вот. Поэтому мы как-то скрутили, вот в таком состоянии оставили разрезали вот так вот эти части эту, эту пузырь этот задвинули туда и заформовали. А, Цвет, а было так, что вот эта плоскость вот так вот вместе да, стыка она, и потом она, книзу. Вообще да, получается, что она вроде красивая ровная, но когда вместе совмещаешь, здесь пузырь образуется. Получается, вот так идет линия, потом так и потом идет туда. Не пойми, чего вообще. Вот, соответственно, вот разрезали, завалили, а дальше мы надрезали те фланцы и соединяли их эти плоскости между собой. В общем, по обвесу, по подгонке все хорошо, вопросов никаких нету. Сейчас я поеду за помощником, чтобы мы сюда вместе доехали и забрали машину. Так что сегодня мы забираем Максима в бокс к себе. рассказать немного про сашу который занимается пластиком вот этим карбоном стекло стеклопластиком я с ним познакомился в 2006 году наверное примерно и он делал нам все э, обвесы все, что же снимали матрицы для маст много мастеров седьмых было обвесов сделано всевозможных и все его изделия мега качественные они очень легкие, тонкие, прочные, то есть там нету огромного количества смолы. В общем, очень качественные легкие изделия. И самое главное, что которые всегда подходят. И особо въедливым по, по качеству друзьям. Я Сашу предлагаю всегда в качестве такого эксперта. И он все, что делал, все всегда оставались довольны, качеством работы, сроками. Тася, ты любишь Мазду? Не любишь? Да. Тася сказала, что она не любит Мазду Я ей спросила, ты любишь Мазду? Нет Это что, Это да. диффузор не будет Ого Да Тася, любишь диффузор? Тася, ты любишь диффузор? Нет? Мы ожидаем приезда Максима, электрика, который будет заниматься Маздой. То есть проводка, блок управления, установка нового блока управления и, соответственно, проводки к нему. Вот он, по-моему, как раз подъехал. Я так и было, в принципе, и сейчас мы ближайшим знакомым что-то делаем, возвращаемся. Вообще, сегодня нет работы, и решили позаниматься. Надо, надо делать хоть что-то, чтобы не просто так платить за бокс, а вот, Слава Богу, что есть чем позаниматься. Вот, и, ну и, во-первых, эти бабухи с, да. с этим началось, то что сосед Уболтал ими позаниматься, и с одной стороны это очень неинтересно, вообще не наша тема не нравится очень эта вся тигня, но деньги не пахнут, скажем, в данном случае. сейчас как раз так совпало, что есть финансовые моменты, работа нормальная и так далее, поэтому ковыряйте занимаемся более машины тогда были знакомы, это мы еще Дворцов 10 лет назад строили, когда будет приборство простый. Вот, Старый корешок и как раз он вот, Так что занимаемся народом тоже. Здесь ничего мотор сниматься не будет, ничего. Мы думаем, вероятно, будет сниматься мотор. Мы сейчас с Максимом подумаем, обсудим этот момент, с хозяином. Хозяин mm -hmm. тоже зовут Максим. Скорее всего, для того, чтобы было хорошо и красиво, мы будем красить эту капотку тоже. Вообще, это изначально не планировалось пока, но все остальные там, моменты, которые мы обсуждали по машине, ведут к тому, что у нас останется одно такое место, машина вроде как на выставку будет, и хотелось бы открыть капот, потому что тут родной мотор, треугольник и так далее, и показать, что тут треугольник, и отрываешь, а тут такое. Поэтому, а вероятнее всего, мы под капотку тоже раздербаним все и покрасим. Мы ее вот с этого вида подготавливаем полностью до выставочного состояния. Все целиком будет. Кто-то так же, как вы, будет заниматься некими работами. Mm -hmm. То есть вы проводка, ребята там будут пневму ставить, mm -hmm. подвеску, там в неком взаимодействии с... все будем, потому что для им нужна будет проводка, куда цепляться под все mm -hmm. эти дела там, и так далее. И кулек будет переделывать другой ставить там еще ребята придут то есть вот оно вот такое разными компаниями я буду просто все это вести весь этот проект вот у нас есть некоторое количество проставок разноплановых которые мы сейчас пытаемся подбирать как раз под ширину обвеса Наверное, колеса пытаемся подобрать под ширину обвеса чтобы все было четко. Всем привет! Мы едем в мастерскую БМВ. Потому что нам оттуда позвонили и сказали, что у Мерседеса отвалилась жопа. И надо посмотреть, так ли это. Так что мы едем сейчас к маляру, посмотрим, что там с жопой, почему она отвалилась, исправимо ли это. И можно ли приделать эту жопу обратно, или надо покупать другую жопу. Ну и вообще, насколько это жопа. Тут и тут. Ну, я думал, она вот уже лежит вот так, не пополам. Сам, вот, а просто не имеет смысла красить без вмешательства. Типа надо приварить новую жопу или что? Не-не, не жопу. Ну, надо просто все посмотреть усилителя, чтобы она дальше не рвалась. Кузовщик да, нужен. Силовой элемент, который внутри держит все крыло, ему стало плохо. От времени? Да, конечно. Соответственно, здесь тоже заболело. Ну, ну, да, уже давно. Просто не имеет смысла, как бы сейчас скидывать деньги но это уже два раза делается, кидается. Она лечкой. вообще вся ходит, да. Но у нее тоже есть, муссатора она поэтому и не Не, не, муссаторис. Да, да. <смех> <Режу>. <смех> Извини. Че, че тут? Ну типа <смех> вот тут, это ты место ходишь, а -а. шевелится. Все угу. верно. Все так и должно быть. Да, <с> <с> на самом деле все так уже несколько лет, я так знаю. <с> да, и надо углубиться в этот момент, потому что не имеет смысла просто машину перекрасить. Так. Ну вот, э, скажем так, за 3-4 года не особо их уже стало. Вот это все было в прошлый раз примерно так же. Так же. Поэтому, и, ну... Я... Игнорируйте физику Игнорируйте, да, да Игнорируйте Нет, просто мы шпаклея завалим, но она все равно треснет Если вы на выставку машину повезете, будет как не очень круто выглядел Эти места были зашпаклеваны, и их не видно было под этим пластмасской Мы их сняли, думали, что это просто шпакля треснула На самом деле, это кузов. зашел То, что боком даете на ней Не выдержал немножко может быть да это из-за того лет. ухудшилось еще, что музло тяжелое, а не тяжелое в жопе. Да, это, я уверен, что это не уху, ну, не то что ухудшилось, что это появилось когда-то, сколько-то лет назад. В таком виде. Десять да, это можно пытаться сделать. Но сейчас подумаем, вот что с этим делать. Вот а Ага, да, да. Ну, здесь вот это yeah. тоже. Yeah. были. Там есть еще места подобные. Просто тут надо углубиться вот тут один раз, пол вот да, да. пиздец где-то тоже. Я вот думаю, вам надо просто углубиться с кузовщиком каким-то, который шарит в этом прям люке, чтобы он всю силовую часть укрепил машину. Типа что, проварил? Да, да, да. сейчас с кузовщиком, и подумаем, как поступать. А у нас уже машина 7 лет, наверное, у нас или 8, и мы не варили. И вот... А, даже не варили. Да это до нас все было сделано и я смотрю на динамику вот ухудшения каких-то моментов вот гнилые которые внизу там вот показал ты и она вот, почти изначально было в примерно таком состоянии и машина зимой не ездит вообще никогда э -э стоит там в гараже или еще где -то. то есть она там не гниет особо то есть она, у нас э -э Мало этой фигни подвержено, да, и то есть фактически вот в таком состоянии, и как мы ее получили, она так у нас и есть. Вот. Поэтому понятно, что это не, очень неприятная история, что красить машину, сверху красиво делать, а внизу ну, там смотрел. такая говно. Ну, внимательно. Ну, четче видится. Раска не боится. Надо укрепить